Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Прошурин, и сегодня я хочу показать вам, как можно создать холодный кошелек для криптовалюты век. Итак, поехали! Я такой же простой пользователь, как и вы, и я вам хочу показать сейчас все нюансы. Для того, чтобы нам создать кошелек, вы сразу же у себя на рабочем столе приготовьте папочку и создайте пароль из 12 знаков. Итак, вы все подготовили. Теперь можно приступать к созданию холодного кошелька. Заходим на Яндекс. Я копирую отсюда ссылку. Вставляю в адресную строку. Перехожу по ней, у нас здесь английский язык, мы нажимаем, переходим на русский. Закрываем это все, нажимаем здесь создать кошелек, нажимаем еще раз создать кошелек. Создать файл. Вставляем пароль, который мы уже заранее придумали. Создать кошелек. Опа! Нас встречает вот такая страничка. У вас то же самое может произойти. Что же делать? Выходим опять из сайта. С этого. Заходим по новому. снова копируем его, копировать, вставляем в адресную строку, нажимаем, заходим, нажимаем на эту вкладку, переходим на английский язык, Здесь нажимаем Показать оригинал. Заходим сюда. Нажимаем на эту вкладку. Нажимаем на эту вкладку. Копируем снова наш пароль, который мы создали. Вставляем его. Нажимаем на эту вкладочку. Опа, у нас все получилось. Нажимаем на эту вкладку. Переходим в загрузки. Сохраняем. Сохранили этот файл. Нажимаем на эту вкладочку. Копируем вот этот адрес. Этот адрес нужен нам будет для входа, потом в наш документ, в наш холодный кошелек. Заходим сюда, вставляем его, сохраняем его. Теперь заходим в наш кошелек. Включаем язык здесь есть два варианта войти вот первый вариант показываю вам нажимаем сюда выбираем файл заходим в загрузки вот он наш файл нажимаем Просит пароль. Заходим, где у нас наш пароль. Копируем. Вставляем. Отпереть. Сохраняю без логина пока. Вот мы получили наш кошелек. Здесь... Номер нашего кошелька, куда мы будем переводить свои средства. Также здесь можно посмотреть всю информацию о кошельке. Открыли, вот ваш расшифрованный ключ, вы его скопировали и вставили в свой документ. Этот ключ нужен для входа нам в кошелек. Это надо все не потерять. Если вы все это потеряете, то вы никогда не войдете в кошелек. Снова выходим. Выход. Теперь входим с помощью этого файла. Закрытый ключ. Входим в наш документ. Копируем наш ключ. оставляем его отпереть все мы снова в нашем кабинете вот мы с вами и создали холодный кошелек теперь внимание заходите в загрузки копируйте Вставляете в созданную папку. Не знаю, как вы ее назовете. Здесь у вас должен быть записан ваш пароль и ключ, по которому вы сможете зайти. А здесь должен быть у вас ваш файл лежать. Вот этот вот. С помощью его вы сможете зайти. Эту папку нужно скопировать на, на флешку или еще куда-нибудь. Вот эти все пароли можно переписать куда-нибудь. В общем, сделать так, чтобы вы не смогли это все потерять. Если вы все это потеряете, вы не сможете зайти в свой кошелек. Если там у вас будут век, и вы никогда их больше не увидите. Ну и запрятать ее куда-то, чтобы никто не мог до нее добраться, если взломают вас компьютер. Ну а на этом у меня все, с вами был Михаил Прошурин, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.